На что мне жить? На что мне выживать? Нет. Так он дольше продолжаться не может. Надо с этим что-то сделать. Сегодня я в течение всего дня найду способы найти нужную сумму и наконец-то распятаться с банком. Ну что же, мое приключение начинается. ТРЕВОЖНАЯ Черт! Солнце! Э! Э! Э! Что тебе нужно от меня, чудовище? Верни долг, Елисей! Какой долг? Я тебе ничего не должен! Ты задолжал мне 500 рублей! Я не должен тебе никаких 500 рублей, лучше съешь меня! У меня нет таких денег, я слишком дичий! Я не буду тебя есть! Я лучше выпью весь твой запас алкоголя! Только не мой алкоголь! Тогда верни долг и живо. Сейчас я тебя с тебя слезу и ты его мне вернешь. О, мой О господи! О oh, нет! А за весь алкоголь из моего сына алкоголика. Артём, как я буду жить без тебя? Викторович, ну пожалуйста, ну, ну спешите мне этот долг. Ну, ну, ну, ну... Ни за что. <свечес> Шарки, это, а, это уже пузыря. Ваня, у меня нет пузыря. И вообще, верни мне долго за бутылку водки. А ничего, блин, что ты сам не должен за квартиру, которую меня же снимаешь. Ой. Вот тебе и ой. Как хорошо, Спасибо. что мы все дружим. Да, да. И собрались в эту чудесную липу? Я говорю, что у меня такие друзья, вот честные. Я тоже говорю, у нас так... Ребята, вы заметили, что вот немного скучновато? А мы встали чаще лесной, просто так. Может быть, сыгранем? Да! Давай, давай, давай. давай. А Чудее. то я свой кулачок давно уже не напрягал. Вот ты поезжешь. Но для начала давайте станцуем танец друзей. Давай. Давай, как Танцуйте как сможете. Стоп! Все, суефа. Давай. Все в кружок, все в кружок. Давай, давай. Приготовьте бабки. Бабки. Бабо на месте. Погнали? Давай. Суефа! Вылетел. Су так. Опа! Мне кажется, или акула жульничает. Ты показываешь одно и то же. Ты нас за дебилов держишь, а? Эй! <связывая> Что наезжайте на меня? Что вы на меня наезжаете? <связывая> Я по честному играю. Я играю по честному. Я, Я все поверил. видел, слышишь? Я все видел. Не надо мне тут. Я <связывая> по честному играю займы гонит, гонит. Гонит. такие. закрой вещей. свои жабры, а? На себя посмотри! Нет, я, тут... я, я слышу, я играть не тут... буду. вот да, Вообще я отказываюсь. С такими, от... От... С такими, с такими нет, с жуликами не играем. Понял? Все, мама, вали отсюда. Шаг. Все, пошел на... Вали отсюда. Ах так, тогда получайте мою месть. О боже мой, акула обезумела! О нет! Откуда открутила мне руку, как же я теперь буду в твою Запалец, Дерни а -а -а еще раз запалет. заманул Ой, елы палы. Слушай, давайте назад вставлю. Как тут вставляется? Нормально? Нормально. Уйди! Больно! Прости, чувак, но мне нужно твое сердце. Мне тоже! Оно стоит много денег, поэтому я забираю его себе. Извини, извини, чувак. Оно мне нужно больше, чем тебе. Верни а а а а а все способы и ничего не получилось у меня по-прежнему нет денег что ж придется идти на самые крайние меры только попадет кончить тебя на поможет по жизни я животное так что у меня нет никаких прав и обязанностей так что мне ничего не будет Ах так! Значит, будем... Ладно, ладно, все, все. Я спешу твой кредит. Только отстань от меня. Вот это другой разговор, о, как же я устал, блин, и где он там? Скаль вообще раздобыл. Ну вот и все. На мне больше нет долгов. Теперь у меня есть много свободного времени. Хм, на что бы мне его потратить? Верни долг, верни долг, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай! Больно, больно, больно! Ай-ай-ай-ай! Ладно, ладно, не надо, не надо, не надо, все, все, Ура! И... Всё.